приводил тоже он же он же сказал все находится в нас и больше нет ничего все находится в нас чай на столе там да вот все находится у нас вот как пишешь про него то что вот комментарии такие примеры приводишь из песен там виктора цоя вот уже даже некоторые зависают походу ничего не могут ответить потом в ответ ну, он там, потому что все высказал в своих песнях. Он ничего не доказывал, он сам говорил, все в песнях моих, говорит, сказано. Нечего тут. Не буду я ничего доказывать, так в те времена. Народ еще не готов, конечно, был. Вот и так он говорил. Про будущее, когда у него интервью спрашивали, он говорит, я не буду говорить о будущем. Но Он имел в виду настоящее, вот это вот здесь, сейчас. В песнях же там отлично сказано место для шага вперед тут, тут здесь сейчас как говорится находится мне только нужно говорит, несколько слов и место для шага вперед как говорится да? направить вот такие пироги я там много бывало спорил там бывало потом не стал уже далеко это слишком тоже растрачивать на этих как говорится, тоже не стоит на неосознанных. <къех> ну, хоть намеки дал, там, это, комментариев много оставлял. Вот такие дела, в общем. Да, Игорь, полностью... Говорим. А, говорят... Говорим? А я просто хотел это, подтвердить Игорь, что, да, не надо на тех, кто не хочет осознаваться, ну, распыляться, Потому что вся информация в сети есть. Главное желание было бы, чтобы найти. Все в прямом, в открытом доступе есть. Ничего секретного такого уже нет. Оно все в открытую, говорится. Просто нужно научиться с информацией работать. Или хотя бы начать эти здравые ресурсы смотреть. А как понять, что они здравые? А вот где меньше 100 тысяч подписчиков, вот оттуда начинай. Так что вот так вот. Даже меньше 10 тысяч подписчиков. Так что вот так вот. А сейчас, прикинь, послушай, ты такой. Сейчас наклепаем вам этих мелких ресурсов таких. Шутка. Ну так вот. Все у вас здравость. Передай микрофон. Еще раз здравия всем. По поводу вот этого шизизма, да. То, что у нас вчера был дождь теплый, но ветер ледяной. И я засрань поехал, грубо говоря, пошел 20 минут а потом ждал под дождем. И у меня часть одежды обледенела. Под этим. Ну, теплая вода, она передает тепло быстрее отдает. И поэтому, получается, мерзлые капли такие. Но даже не в этом. Получается, меню вбрасывается этими торгашами жизнесосущими. А, большинство верующих даже не то, что согласились, потому что для меня согласие открылось как совместное гласение, и согласие теперь это под вопросом называть. Есть принятие, принимаете за норму, получаете. В общем, повара приняли на заметку, одобрили и воплотили. Вот это дерьмище, которое кидает вот эти погадные закидонцы, я не знаю, как их назвать, и чё Подтверждается, вот еще забавно. Сейчас Тунец часто говорит, что по вере добрящите. Ну, на религиозный план кидает, но у нас основная религия это как раз вот это СМИ. И все вот эти ее приложения, в виде там, прогнозов, погады, горе с поком, и все в этом случае. Вот такой момент. А самое забавное, когда дыхательный пихатель от него услышал, я долго смеялся. Так что так вот. Ну, передаю пока слово. Там видно будет. Антон, это получается теплый вселетний дождь пробился сквозь морок холодины. Вот так вот. Только обидно, что из-за этих верующих в, в это гомно получилось это, что он замерз. Грубо говоря. У нас тут тоже еще... куча этих... А, да, говори, говори. Миш, тут один момент получается. Тут они же далеко такие, не слишком замороченные. Ну, что им надо? Им надо в вагоне побольше пососать жизнь и как это сделать ну давайте мы сейчас типа идем перепад тут будет тепло потом дождь включим а потом подморозим сколько будет ломанос кто ногу кто руку кто еще очень кто вообще с концами кто тут на машине кто-то еще где-то и вот они гаваши так он а ни хрена ничего это пока свежего было мокрое, можно было убрать но у нас же тормознуты эти все Службы, они же от этой же жименсосущей системы приняли. Ну и вот получается, где с снег, с нас там, лед, ничего не присыпано и катайтесь куда хотите по назначению. Вот так вот. Еще по поводу Тюняева хотел дополнить свой комментарий. А, ну, он же это тоже как рентранслятор получается, на своем уровне вещают. Кому-то может действительно через религию зайдет только, правда. Ну, имеется в виду под таким соусом, грубо говоря. Главное, что это, ну, доходят наши посылы через энергоинформационное пространство. Вот. А сегодня еще интересно такое это. Ну, может, глупость какая-то, конечно, но мысль пришла вот в течение дня. Вот есть тонкий план, грубо говоря, ну, выражаются все про вот этот тонкоматериальный мир. Вот. А у нас вот этот вот мир, это толстый план. Так вот, интересно, что этот толстый план, он состоит из кучи тонких планов. Топишь получается, явь, славь, правь, навь, там и куча их этого тонких-тонких планов и получается большой толстый-толстый план и чтобы с одного на другое прошло надо чтобы иголочка энергетическая в виде намерения желания и там заклинание не неважно каким макаром это назовешь чтобы она пробилась с одной стороны где идет заказ грубо говоря вот наши вышли ипостаси вот это это не только к нам относится, а вообще ко всем живым и душам. Сверху оно идет, идет, идет, идет, пока оно дойдет. Проходит вот это вот дурацкое навязанное время, этот паразит дуба, А должно сразу лучом, жиг, прожигаться лазером. Так что такие пироги. Но это так, небольшое отвлечение. Тут еще один момент, вот эта длительность вот этого процесса любого. Ну, надоедает уже ждать ее долгости, ее противозломности, как назовем ее. Получается даже не то, что там это, были мысли по поводу вот этих моментов, да, как назвать, как к чему на самом деле по смысловой нагрузке и по образу передается. Получается вот это вот даже не то, что вот эта вера, вот эта тупая, по которой принимаетесь и якобы так должно быть за норму, а больше такой момент, что бездумность, вот это, без осмыслимость. Ну, получается, как на самом деле, стадо. И получается, вот э, в одном из крайних роликов у Тунца там, как раз об этом было, что стадо надо стричь, бричь, брить, доить и так далее. Поэтому всем религиям он хорошо пошелся. Ну, приятно было какие-то свои моменты услышать. А самое что еще, вот э, шизодное, вот этого вот, всего, тут больше воплощается не то, что какие-то там это. А страхи, они более, скажем так, продуктивно воплощаются, том что девах они разного условного возраста, потому что нагнетают себя, а потом ломаются сами и удивляются, что там произошло и как, и вообще идет какая-то херня. Вот это вот печально больше части. потому что накрутка это самое, скажем так, ненужное, и опять же на отвлекаться на всякую мусорку какую-то, а потом удивляться, что в общем плане прилетела к то херня, ну, я уже ничему не добуду. Я говорю еще раз, для меня будет чудо, когда вот эта за раз и исчезнет и будет только полетень. А самое что забавно, еще раз убедился, что вот эта хренота, которая воплощает общие потоки вот этого неосознанного, она гудит перед тем, как начинать вот это кидание снега либо дождя. И самое что забавно, вот мультик вот этот, э, или земляничный дождь вот так можно было заказывать доме земляничный морковный там сырный ну, из пирогов и так далее это по сути своя еда да если брат, вот у нас я нам говорили я еду не наедаюсь грубо говоря еда это просто как бы, посмаковать я наедаюсь тем что я сама успокаиваюсь что мне прям понравилось я был рад это ощутить и я успокоился а еда, не важно, что накидывать, это топ, главное, то, что это все проходное, и получается, как этот. Так же, как вы, все вот эти приборы электрические, они прогоняют через себя вот это электричество, так же мы прогоняем вот эту дебут, так название. И в итоге ничего особо-то не усваивается, а за счет чего вы увеличиваетесь? А за счет того, что у вас энергопотоки выравниваются, и вот эти моменты взаимодействия тела оболочки Макеризация идет на неплотном уровне. А вот это все просто, скажем так, мишура, которая мы взяли. в таком ключе, скажем. Я дополню еще про вот эту вот, ну, поливалку летающую. Ее звук можно спутать с таким крупным ну, самолетом. Похоже, вот такой вот звук у нее. И всегда надвигается вот такой это, искусственной дымки. Причем, ну, ну, видно, что искусственное. Но ну, не бывает облака таких форм, правильных. Вот. Тут еще хотел дополнить насчет этих. Вот, ты говоришь, что это... Они пуга... пугаются и воплощают свои пугалки. Мысль такая пришла. А может их здравым начать пугать-то? Вот сейчас безденежное общество воплотится. У всех изобилия всего и вся. Ой, блин, что ж делать-то? Ой... Это ж мне придется, блин, целыми днями дома сидеть и ничего не делать. Ай-яй-яй-яй-яй. А как же ж это? Надо ж мозгами думать, надо ж это развиваться будет. Ой-ой-ой. Это вот как с этой самоизоляцией было. Вот то же самое. Ты между... знаешь, что может получиться. Ну, блин, холодильников надо побольше продуктов заставить туда, чтобы не испортились, еще чем-нибудь в таком ключе. Но это поначалу может так быть. И да, к сожалению, вот этой основной массы, да, вот этой биомассы, которая не народа, а население этого, они же дело в том, что приучены и рефлексируют именно каким образом. Э -э хочется лучше, чтобы чем у соседа было. Вот, поэтому вот считают они, что вот пенсия должна быть больше, раз я там типа там потрудился или потрудилась где-то. Одеваться там лучше, машина, чтобы было лучше, вот это все это дело. Поэтому вот это идет внутреннее противодействие вот этому вот, э, ну когда, чтобы все равны были. Равны в смысле в изобилии, в достатке. Вот помните, даже этот самый провозгласил это Райкин еще давно-давно, еще в 70-х годах. Пусть все будет, ну пусть чего-то не хватает. Вот. и вот это вот, к сожалению, я вот со многими беседовал, вот это вот беда такая в головах сидит, вот. что вот должно быть так, что все равны, но кто-то должен быть обязательно равнее. Вот это вот, блин, причем именно не по заслугам, а, ну, потому что там кто-то больше потрудился, кто-то больше прогнулся, кто-то лучше лизнул кому-то. Вот такие вот пироги. Вот. А хотя, видите, как же нам вроде, да? Вот эти ж. индейцы предлагали вот это равноправие, да, братство. Вот. А как испоганили этот лозунг на самом деле? Передаю микрофончик. Да, Олег, про это еще Фреско тоже говорил. Это. Что когда у вас все будет, и вы начнете другими, ну как сказать, соревновательный этот... Инстинкт так называемый, он будет другими способами измеряться. Кто Star Trek смотрел, вот, ну, Звездный путь, там же как это? Значимость человека по его вкладу в общество. Вот. При этом у всех все есть. У каждого, ну, вот этот материализатор, бестопливный генератор, у всех все это есть в свободном доступе. Каждый дом, какой хочет, все грохает. И ему не важно, там, что это, там какие-то, о, вот это, как это называется, понты. Понты никто не, не гнет, грубо говоря, потому что, потому что это. У всех все есть. Вот. А значимость твоя в обществе, именно от твоего вклада в это общество. Но даже если ты ничего не вкладываешь, ты все равно, не, хоть что-то ты все равно вкладываешь, потому что тебе все равно скучно станет сидеть дома, нихера не делать. Или же, как вот эти деграданты, ну, извините, кто хочет спиться, тот сопьется. Ты уж, извини, ты уж тут ничего не сделаешь, это свобода воли. Хочет он, блин. Так что такие это. Да, передай микрофон. Вот еще один момент получается, когда полное обеспечение всем необходимым, ну, конкретно определенным каждому своих потребностей, надобности, это, понятное дело, и получается... Первый момент будет, это вот этот, то, что они извратили, начни с себя, он будет здравого толку. Ты начнешь вокруг себя и себя оздорав. Ну, уже и пойдет оздоровление на оплотном уровне, и не только. И будешь облагораживать, начиная с себя, своей обители. И так потихоньку полигонку приумножаешь во общее благо, и опять же, здравым, да. Вот по себе скажу. Насколько я здравый, тот вопрос тоже. Просто когда ты находишься в равновесии, когда тебя не парят, чем ты будешь там это делать, этим, этим, материала не хватает, еще там, ты спокойно начинаешь созидать уже на само собойном плане. Не, не, ну, так, я тоже особо о своим не думаю, как если есть вариант кому-то помочь, помогаю, опять же, поможем. Я об этом-то особо не говорю, это не столь важно. Главное вот это значение, что ты понимаешь, что ты значим и пользу приносишь. Это уже приятно. И потихоньку-полигоньку, вот с обеспечением, сразу пойдет не то, что какой-то момент роста вот этих можностей, а первый спадет все вот эти уныния, прочие пакости, которые навязаны какие-то там необходимым, чтобы что-то было. Ты будешь спокоен, что у тебя в любой момент, если что-то надо, пойдешь возьмешь. Либо, скажем так, будет доступно. И потихоньку полигоньку, все вот эти накладки, шоры, все искусственные затычки, они все вылетит со всех уровней. Вот так вот. Да, причем вот это вот все, как это, страхи вот эти, они же вот первое время уходить будут. Сначала, да, они будут начинать все хапать, хапать, хапать. Блин, все, вот-вот, никогда больше такого не будет. Ха -ха -ха. вот это вот. Ну, как мы видели на примере с гречкой и туалетной бумагой, когда начиналась вот эта вот нездравая ситуация. Вот. А потом не знали, куда ее девать, что там это. Ну, ничего, потом прошло, все успокоились так, все, все обжились потихоньку. И нормально. Ну, имеется в виду, дальше потом там ситуация... Мы все знаем ситуация, как куда пошла. Это потому что, ну, недочеты были. Вот. Хотя, скорее всего, специально внесенные искажения о тех, кто, ну, вот эти, рулят и педалит. Нездравые. Вот. Не будем называть их матюками, потому что неохота пока что. Так что вот так вот. А, мысль потеряла, Ладно, передай микрофон. Ну вот еще такой момент, да, получается. И когда все вот эти вот пакости съехали, уже спокойно, скажем так, можешь сорваться куда-то, кому-то там это, с кем-то встретиться. Спокойно можно кого-то с наоборот к себе позвать, уже легче будет вот это общение само по себе, когда бутовуха не будет напрягать никакими моментами. Да я вот по себе знаю, вот охоту просто взять ради интереса, полежать, пройтись и фруктовых туда, деревьев деревьях насадить. И вот так это, если брать здравое, вот этот, когда садишь, они же тоже на раз-два расти будут. И будешь смотреть сочетание, потом как будет смотреться цветение постоянно, яростное, среди разных. Потом вот эти вот моменты с хвойными и прочими деревьями вот эту перемешку делаешь вообще прекрасно все смотрится Орехово, ягоду там грибной такой, туда же трав посеешь ароматных пряных, лекарственных до еще добавишь а вообще хотел сказать сейчас это маразм вот этот еще идет в вот это получается вчера вот просто прошлись там за провиантом там были вот эти полумертвые деревья Хвойного типа, там разного плана. И сосна, ели там может еще и Смысл-то не в этом. Смысл в том, что вот из-за чего вот этот маразм делается, перепадов, это чтобы убить живность. Опять же, листвы нет, птицам, где прятаться? слоя Белком, там, тем же и прочим, слоя выживать. А когда их вырубает. Ну, гнездилищ меньше получается. Вот это вот с печально, но опять же, это не столь, скажем так, тяготип, потому что все возобновляется, несмотря на эти жизненно жизнесосущих и вот разных, всяких рабов и прочего. Да, матрица восстанавливает же, по-любому, эти. Ну, растения, животное, царство. Оно же появляется из ниоткуда. Ну, говорят, из других мерностей, из других этих слоев. Может быть. А может, просто материализуется, действительно. Ну, мы об этом обсуждали очень много раз. Так что вот так. Антоха, а вот этот фильм, ты помнишь, да? Трасса 90 или 60 какая-то? А, и там, где за правду-то один э, сражался, да? Я работал, говорит, в рекламе, да, вот там это. Потом умер мальчик, говорит, пришлось. Ну то, что я решил посвятить остаток жизни, говорит, за правду. Вот там показан момент, где вот этот один, пирожки-то бесконечно те, как и сэндвичи или что-то. Ну, явно черная дыра в нем, внутри, в этом существе, который 32 гамбургера, да? Сейчас съем, говорит. Интересный показан момент. Это ходячая черная дыра, что ли, какая-то? Вот этот человек был в том фильме показан. как Поглощает только еды и... А, Игорь, там, ну, это трасса 60, там вот этот вот, которая. Опять же, по поводу вот этих как раз моментов показан, надо, если что-то желаете и знаете, что оно исполнится, вы добавляйте по моему видению, в моем понимании, как я разумею, в таком ключе, потому что иначе это будет как вот в этих издалениях. Вот он там пожелал, чтобы мог все меню вот это, который предлагается, слопать. Ну, опять же, Бездонная бочка, вот так называемый. По сути, своя, если осмыслять этот момент, вот он закидывает в себя, вот эту пищу, вот так называемую виду Она не то, что она, если у него преобразуется в энергию, и с него сразу ее высасывает практически в ноль. И ему опять надо пополняться. Это получается вот этот вот донор постоянный ходячий для вот этих всяких ненужных сил. Тут еще кукующий в таком ключе. А вообще, если брать там много моментов таких здравых, но опять же, вот, по поводу там вот этих борьбы с наркоманами, в принципе, там здраво показано, пускай сами себя утилизируют. Если они, по сути, ничего полезного не приносят для общего блага. Ну, там можно так выдергивать по кускам этот фильм, но смысл -то в том, что надо его целиком глянуть и вот, по осмысле все моменты. Кому интересно, есть на чем, так скажем, так, до, сего, до сего момента условного сопоставить в таком ключе. А так еще же там много фильмов тоже с такими подходами. разбросанных, там поменьше играло, чем вот тут как подборка в принципе играла смысл. По поводу всех вот этих <coughs> систем торгашевских, судебных, там, адмиралтейского, торгашевского и прочего. То, что оно нафиг не нужно, там тоже показано. Вот этот город, город дармоедов так называемый. Все вот эти спецслужбы, которые там задействованы в фильме, показаны, они все не нужны. По сути, слоя и получается вот этот фильм про 60 эпизодов дороги, там дорожная история. Как раз об этом и говорится. Что адвокаты ⁇ лучше, ну, лжицы. Судьи тоже лжецы, там все это показано. Там, то, что там другая специфика тоже все лжецы. И получается, они по конам мироздания уходят с нашего бытия. Потому что, опять же, против воли оболгали, начали давить, и так по цепочке попытались, пока вот он не позвонил вот этому вызвали, и борец за правду, которому нечего терять, он пошел в открытый боль. Поздравному смыслу и перемог в таком ключе. Ну, на таком маленьком пространстве того городка, так называемого, я сейчас может немножко в другую сторону увиду а, нить потока. А, Все-таки, блин, чувствуется мне, что вот на тех островах это который мы обсуждали блин, что все-таки там вот так вот оно и есть все там ну, имеется в виду вот эти материализаторы бестопливные генераторы все оно там так находится и в свободном доступе просто почему прямых рейсов туда нету на эти острова ну, понятное дело почему потому что там сразу начнут ну правду говорить распространять информацию о том что это все есть что этим всем можно пользоваться а с кого головах качать тогда с кого жизни сосить вот они и молчат они их получается думаю тронуть не могут получается так но как бы это мы не при делах мы не знаем там ничего нету просто взяли затерли на картах и все так только парочку этих. Казали? да да тут еще один момент подкинуть сюда к осмыслению а ты почему не не разрешает вот это там на полюса кататься ну, Один момент, что их нет, а другой момент, может, там за этими ширмами вот эти острова находятся. Совсем и все. Там, что, да, сваливали некоторые, скажем так, у которых, скажем, связи были. Так что тут много надо на осмысление. И по поводу вот этого, там не то, что, может, они под этой тупиской неразглашения находятся. Или как это, ходят в виде как актеров, чтобы позадорить тех, у кого нет этого тоже момент в случае. либо заманивать туда кого-то, кто предатели хотят свалить. В таком ключе. Ну, Но можно по, пока не узнаешь точно, ты будешь что, думать, что и как, понятное дело. А так, по сути, своя. Вот сюда бы здравое все вытащить на виду и всем здравом раздать, потому что всем подряд давать не надо, а здравом бы не мешало в существо выживания надо все-таки какие-то возможности какие себе делать хотя бы костыльные такие -то так. я вот знаешь от он думаю вот те ну, репликаторы пищи я думаю надо всем раздать вот всем репликаторы пищи и репликаторы лекарств а там, как они их будут использовать, хотят они себе наркоту, это их дело. Если они хотят сами себя утилизировать, то пусть утилизируют, это их дело. Но не позволять ему мешать, ну, здравых уводить, тех, кто живой, осознанный. Грубо говоря, вот эти души. Ну, не нарушать первый кон свободы воли. Да-да? Я так полагаю, душит? что э, слишком массовое это явление вот эти так называемые острова, я так э, полагаю, что это все-таки то, что к нам, ну, благодаря этому сливу, так сказать, гугломапса этого, вот этих исследователей, которые роются в этом, да. Э, я так полагаю, что острова это, ну, скажем так, э, условно говоря, верхняя часть Айберга. Потому что то, что нам рисуют за вот этим якобы ледяным барьером, никакого ледяного барьера нету. Я так полагаю, все-таки вообще в принципе нету его, а ледяной барьер это вот где-то вот этот, условно говоря, этот северный полюс, точнее говоря, этот полюс холода, вот там, я думаю, эти съемки ведутся, и это никакой не северный ледовитый, никакая там не дырка, это там вот в районе Аймякона, вот этого Верхоянска, вот это вот, ну, условно говоря, ноздря этого Айтайона, да, а вот это, и получаемся мы вот эта вот выделенная зона, где вот этот концлагерь установлен. А весь мир живет, абсолютно живет. Вот ключевое слово, именно живет по нормальным этим самым. И они просто даже, я так полагаю, на этих островах, а точнее говоря, это не острова, а, ну, это часть острова, а часть, я полагаю, все-таки это огромная сухопутная территория, да, ну, материки такому названию, да? И они просто не, не представляют, что где-то есть какой-то концлагерь, и люди могут, ну, практически добровольно там находиться. Практически добровольно, потому что по сути получается, это вот как в этих анекдотах рассказывают, да? Ну, про разные там котлы. И вот один котел, который вообще никто не охраняет, ну, воду типа эти самые. А какой это котел? А это котел с русскими. Вот, потому что они сами, если кто-то попытается выбраться, они обратно затянут. Вот, ну, пошло, конечно, примитивно, но все-таки, вот, блин, как это не горько признавать, это соответствует э, реалиям. И не только там это типа русские, там, не суть важна. Это вот, просто вот это беда вот этого белого человечества, да, вот гляньте на эту самую нынешнюю, так Германию, как они живут. Да они сами себя в концлагере держат. Вот это ваше... Германику послушать, или там, допустим, Бобровса, да, у них стукачество распространено так, что даже в американских фильмах нету такого стопроцентного стукачества, да, там еще пытаются уговорить, чтобы э, э, стучали друг на друга, да, а у нас вот это вот, к сожалению, раз, ну, привито, опять же, это привито, понимаете, тут же ситуация какая, не потому, что мы плохие, а потому, что в нас интегрированы вот эти вот, ну, как там говорят, чипы э, и все такое прочее. Но дело не в чипах, да, дело не в этих микросхемах условных там или реальных. Дело в том, что, э, ну, человек это что? Это, ну, как там говорили, да, душонка, обремененная трупом. Э, ну, мы программно-аппаратный комплекс. К сожалению, мы подвержены вот этому программированию. Ну, как зараза какая-то, да, вот. Какой-то там этот самый, да, этот э, вирус там или как там это называть, да, э, информация любая, которая просочилась в человека, да, и человек ее э, не, не разобрал, ну, на уровне как белые кровяные тельца, да, э, защищают наш организм, да, на входе буквально еще. Э, и вот так и человек сознательно или неосознанно, это даже на уровне подсознания это должно быть различать и отфильтровывать опасную информацию, не принимать в себя эти внутрь, вот эти вредные коды, а это могут быть сегменты какой-то программы, понимаете, маленький вот вирус это обрывок такой, маленький обрывок такой программы, который где-то прицепляется и он начинает искажать э, вот эту всю информацию. Вот вроде бы всем понятно, что должно быть тепло, должно быть кайфово, потому что почему есть тропики, есть это самое, а остальная часть сидите на жопе ровно и не этот самый не требуйте, понимаете? И вот привнесли эти самые, да, потихонечку-потихонечку на этих самых, да, как оно было, на осликах это привозили, да, или этими с библейскими этими писаниями, потихонечку, потихонечку, а потом этот самый. Я вот помню, и отслеживаю, да, как вот это ну, привносилось, да. Вот это вот елка, празднование этой елки, при мне началось когда я учился в третьем классе. Вот во втором классе, когда я был, в первом классе был, никакой новогодней елки не было в школе. Вот когда я был в третьем классе, вот начали праздновать елку. Я спрашиваю там у Любы, у Сережи, когда они этот самый. Тоже как-то особо не помнится все это дело, да, чтобы эти елки праздновали. А все помнят, да, когда я вот был в третьем классе, вот именно я был в третьем классе. Вот с этого момента начали праздновать вот этот так называемый Новый год в школе, вот эти, как их там назвать, новогодние утренники, вот эта вся эта мототень. Это уровня, ну как вот это вот, вероятно, стартовали этот очередной Советский Союз. Ну, тот, который, бесточек этот, который, ну, в принципе, все помнят, СССР. Вот, паспорта эти 74 И вот это где-то что-то как раз вот этот 73 или 74-й год. Ну, наверное, 74-й, начало, да. Вот это же как раз Новый год. Э, впервые появился. И его помнят все. вот это. И Сережа, хотя он на 14 лет, ну, брат, да, который на, на 14 лет старше меня, он тоже не помнит по этой самой, да, по школе, чтобы когда там у него какие-то были, нет, ничего этого не было. Вот так вот это вот в одночасье началось, да. До этого где этот Новый год был? На экранах, голубых экранах. Ну, тогда еще были не голубые экраны, тогда были экраны черно-белые. Вот, 74 год, да? Цветного телевидения практически не было. Вот. Только новогодний огонек вот этот, да, показывали, да? Вот. И то еще, что видеозапись не особо была распространена. Транслировали этим самым. Прямой эфир это был, да? А чтоб завлечь вот эту хренотень, эту, да, понятие елка, там, палка и все такое прочее. Какие-то новогодние игрушки, все это дело, да? Что они делали? Приглашали известных, там, Юрку Гагарина, вот, ну и прочих таких этих самых. Тогда еще, э, чтобы обмануть народонаселение, настоящее, да, тружеников, они приглашали всяких героев социалистического труда, придумали там, да, знатные доярки, ну, чтоб это как-то к народу ближе, вот понимаете, ближе к народу. Потом они, конечно, обнаглели, стало бегать только Алка Галкина, да, или Палкина, там, или Залкина, вот такие, и все, они оккупировали, а поначалу так же, понимаете, как вот, кинули крючок, опа, рыбка в лице народа населения, заглотнули, давай, давай, потихонечку подтягивает, подтягивает, подтягивает, вот, когда уже близко, тогда уже с очком, опа, годится, и понеслась, и теперь, блин, ноябрь месяц, уже, блядь, начинается подготовка к новому году. ну это пипец какой-то, да, причем, невзирая ни на что ай -яй -яй, яй яй яй яй яй яй мобилизация. И тут же это самое, тут же надо шоу уже там долить на новый гад, на старый гад, на этот, э, хри -э, хри -э, это католическое Рождество, э, христанутое Рождество, все. И это все одновременно. Все это одновременно. Как это? Вот? мажичка то с хер, а вот эта зараза привнесенная, блин, ничем не перебивается, понимаете, ничем. Ядреные, блин, грибы уже будут вырастать, блин. Они все равно будут думать, как, блядь, это самое, переклеить обои. Вот, сегодня, Ян, вот это, ищешь информацию, блин, до сих пор, оказывается, еще мы ржали с ним, ролик какой-то, да, сколько-то там тысяч просмотров. Как правильно клеять обои? Вот для меня... Ну вот понимаете как, вот, э, э, вот это вот понятие переклеить обои, это хуже этого только вот допустим, э, ну как бы это сказать, да, ну наверное убийство человека. Вот я считаю те, которых вот это бзик, бзик вот этот, да, бесконечное эти переклеивания обоев, это э, в моем разумении, мне настолько это неприятно, да, э, это настолько уровень такой, что хуже этого может быть уже, я не знаю, ну что-то такое совершенно нечеловеческое. Это бред, как, которым занимаются вот эти вот... Ну, опять же, тут надо понимать прекрасно, что... Эх, ну, вот все-таки, понимаете, вот все продвинутые ресурсы, э, вот упорно не могут понять, вот упорно не могут понять, и все равно пытаются, хоть 40 хоть еще какие-то, да, э, вот пытаются все-таки вытащить всех. И считают все-таки, что э, ну, народонаселение одинаковое. Хотя при этом, да, хотя при этом, извините, начал многословить, думал, промолчу все-таки. Антоху давно не видел, думаю, Антохи больше поговорить, да. Вот, и все-таки начал многословить. Вот, понимаете, все-таки э, полагают, что э, люди примерно одинаковые, да. И при всем том, что есть такие мухи, да, ну, я считаю, это извращение такое, мозговой такой, э, сифилис такой, да, э, инопланетяне. Ну, вот как этот уфолах Бова, э, космолетчик это, да. Вот такие вот пироги. Какие нахрен эти самые, блин, инопланетяне? Ну ладно, всех можно там называть инопланетянами, потому что мы, ну в принципе, да, почти каждый человек это на своем плане бытия находится, да, ну и, и те, которые более-менее по вибрациям подходят. Вот они, а, а другие это все равно как-то по частотам, по этим самым, по фазовым сдвигам все равно отличаемся, да. Но суть-то нужно же понять какую. Дело ж не в том, что инопланетяне там Сальде Барана или беты-козла. Вот. Дело в том, что э, начинка какая человека, вот этой души, вот какая она, какие там программы записаны, насколько это человечно все-таки, есть ли вообще э, частица Творца вот этой вот сущности в этом аватаре, э, находится она или нет. Вот. потому что эти вот... Ну, хотя бы, хотя бы люди хотя бы понимали, вот эти, хотя бы блогеры понимали, что условно хотя бы разделить на то, что в Библии даже говорится: зерна и плевело. Вот, даже ударение неправильно делают, да? вот. Что есть э, с божественной сущностью да, внутри человека, да, а есть с бесовской, с демонической. Ну, хотя бы на это разделяли. Нет, но ну, все равно пытаются, блин, за уши тащить те, которые. Они, в принципе, не могут эволюционировать. В принципе, не могут. У них направление их развитие, да, это деградация. Это для них нормально. Ну, просто другого направления они. Ведь понимают же блогеры, да, о том, что есть там восходящий поток энергии, там, нисходящий поток. Понимают это. Но, блин, вот никак не могут понять, что нельзя вот это народонаселение за уши вытащить. Оно не пойдет никак. Ну, ну вот как вот, я не знаю, как это объяснить, чтобы они поняли, вот сейчас этот попытаться образ запустить в энергоинформационное пространство, да, ну вот есть растения, да, есть корнеплоды, вот у них там э, корешки, да, развиваются, и там они питательные, если это использовать, да, а есть растения, в которых развиваются вершки, условно говоря. Вот, Ну, это вот, ну, хотя бы вот так вот, чтобы понимали, да. Ну, все равно пытаются вот тянуть за уши, и никак не этот самый, да. Максимум, что понимают на вот этих ресурсах, что есть какие-то враги. Есть якобы какие-то эти самые, да, супустатку какой-то, который всех заполонил, трали-вали. Вот. О, наверное, все-таки это самое, знаете, вот как-то... Не, на, настроение нормально, ни, ничего не это самое, не переживайте все это дело. Конечно, вот все-таки, так сказать, э, мрачные эти силы э, тоже не дают спокойно э, не то, что жить, существовать. Вот, но я все равно не сдаюсь. Меня уныние охватывает вот какое, что вот это основная часть народа населения, которая не да, не определится. То ли им деградировать лучше, все же это находится в движении. То ли им э, самосовершенствоваться. Но самосовершенствоваться всегда тяжело. А деградировать этому все способствует. Но надо, чтобы они э, поняли, увидели элементарные вещи буквально. Утилизация идет деградантов. Вот, Но ну, все равно неизбежно идет утилизация. И вот по ходу, понимаете, у меня какое, ну как бы такое, ностальгическое такое, да, минорное такое настроение, что... А, наверное, вы знаете, друзья, мы не сможем этот план бытия не то чтобы там удержать не сможем все это сможем это все все это решено уже если бы это не было вовне времени мы бы уже просто перестали существовать Я надеюсь вы понимаете это да что времени нету это просто некие такие эти самые процессы которые происходят вот и мы это вспоминаем так или эдак да да и просто если бы ничего бы это ну, не было решено, мы бы этих островов бы не увидели просто-напросто уже. И сами бы не существовали. Ну. Да, мы бы схлопнулись просто. Если бы мы в каком-то прошлом там или в будущем там, условно говоря проиграли, мы бы просто мир бы схлопнулся. Во всех смыслах. Вот. Во всяком случае у нас бы никакой осознанности не было, это однозначно. Я сейчас о чего говорю, минорное настроение такое. Походу все-таки, понимаете наверное, будет много народа утилизировано. Вот я вижу вот эти вот события, к сожалению, да. Вот 8 лет этого ну, мрака этого, который вот у нас здесь тянулся, да. Войну начали, ее бросили и не закончили. А такого не бывает. Процесс любой должен закончиться, да. Вот. Ну, вот Антоха, допустим, записывает эти самые компакт-диски, да. Ну, наверное, все пробовали, кто компьютером этот самый, да. Вот. Запись происходит, потом вот верификация. Ну, просто так взять и прервать запись диска, он будет испорчен. Не бывает такого. Вот, вот если вы ну, начали кушать, да, вот, вас отвлекли от этого процесса, да, можно отвлечь, но все равно потом вам нужно будет вернуться за стол и докушать, да, вот, ну, допить эту э, кружку чая, там, допустим, если вы не допили, да, пусть остывшего, да, ну, или выплеснуть ее. Но процесс надо э, завершить. Вот. и вот получается, видите, какая вот эта самая, да, э, вот это народонаселение, вот это основная эта часть, вот это основная прослойка, ну как же, знаете, по концепции общественной безопасности, говорится, 1-2% активных, которые пытаются э, всех за это самое, 5% которые могут подключиться, 2% вот этих демонов-бесов, которые против, и 5% там за них, ну а 80, условно говоря, процентов, это те, которые вот, э, как говно в проруби, извините за такое выражение. Ну вот получается, наверное, все-таки, видите, вот определенные силы приняли решение утилизировать это. Ну блин, мне жутко, мне это страшно. Ну блин, э, вы понимаете, вот ну к этому идет. Я не знаю, э, я не знаю, как еще достучаться, потому что мне очень горько, мне очень жалко, что ну пустыня получится на этом плане бытия, да, даже если он скукожится. Но походу это к этому идет. Вот такое вот у меня минорное настроение. да. Передаю микрофончик. Тут еще такой момент, да, по поводу вот этого большинства состояний. Они же, как вот в этом показали, ну, со шварком вспомни все, да, тоталрико. Там буквально типа, говорит, вам, тебе платят за, не за то, чтобы ты думал. И вот они свои дела делают и не думают. Для чего? почему Почему? Вот и получается. Вот эта вся ерунда, которую находит. Еще один момент по поводу вот этого. Уходит мрак, приходит свет, а рядом никого и нет. Это когда-то строки свои. Выплески, вот одна из них. Просто получается, вот эта вся бутафория разойдется. И посмотрим, насколько там это останется в таком случае. С одной стороны печально, а с другой стороны доплевать. Вот, считайте, когда вот это условно развалился Советский Союз после референдума, сколько дерьмища вокруг появилось тоже вот если посмотреть ну я по естеству беру по природе мне плевать на двуногих зато облегчение придет в каком-то смысле я думаю даже так вот пусть будет жестко, но в таком ключе но опять же не желается лучше будто заселили вот как в этом заход показано или там раз ну на коренях как эти пожиратели мозгов это чувство ужаса были там сознание кукловоды, хотя бы вот так вот что-то разумное его заселило. Вот это все какой-то момент. Ну, не, не то, что сейчас где-то там э, пока не скажут, и стадо будет прыгать на убой, само собой. И ты, -ты, -ты, -ты, -ты, -ты, -ты И других еще пытаться затянуть. Что-то не как все, что-то не современное. А времени, если не, нет, современным быть, это идти на угру Ну, умереть. Это нездраво. Ну опять же, насилий ему не будешь, по всему. туговато, вот так вот. На раз -два. И еще один момент: вот по поводу аримашки для тебя бессмертный Вот второй сезон, что там весом мы показали. По поводу образов что каждый, вот, если брать, вот если осознается, он ходячий, материализатор или воплотитель всего и все А там хорошо открыто показали. Главное взять предмет или кого-то, потрогать, и ты уже можешь его воспроизвести. За исключением, если живое, ты туда душу не все ну просто его полностью воссоздашь. И вот о чем вот, наверное, говорил Шимшук. Не надо в кишечнике все это, это. надо осмыслить и не самим сознанием, а когда ты прикасаешься к чему-то, у тебя идет взаимодействие с образом этого, и получается твоя плоть как дополнительный усилитель, осмысливает это все и может воспроизвести просто вот так вот. Как но в руках или там рядом с тобой вот в такой момент это получается антоха вот поэтому у каждого объекта ну с которым можно взаимодействовать ну, есть вот это энергетическое поле грубо говоря аура это вот идет вот это взаимодействие э, грубо говоря это я по своим наблюдениям имеется ввиду на любой объект посмотришь, который ты можешь прикоснуться, который это у него небольшое вот такое вот как искажение рядом с ним. Это вот это вот, ну в моем восприятии вот так вот я вижу вот это поле информационное. Тут рядом еще дополню, доп доп доп извини, прервал, то, что это получается из-за чего вот говорили, да? сейчас не знаю, он до этого говорил, чтобы кишечник был чистый, и опять же само тело должно быть тоже чистое. Это чтобы вот этого внешнего Скажем, подавления не было, думаю, так. И можности раскрывались больше в этом ключе. И постепенно, поэтому отсыроедение, ну, потом само собой, ну, вот это будет уход, просто насыщаться потоками без этого. Как вот в троне показывали, они там энергию пили, просто чистую. Без каких-либо этих там плотного особо. Ну, воду там показать своеобразно А так, по сути, своя надо будет просто выровняться и если какая-то еда просто захотел платил и просто посмаковал просто радость такая небольшая и от просто отвлечения да антон вот по поводу кишечника да я подтверждаю из сновидений опять же были такие моменты я как бы выходил из своего тела и осматривал его как бы и вот кишечник да он пустой был в нем как бы это сказать? А, вот эти бактерии только находились и все, больше, ну ничего, не ни пищи, ничего там не было. А при этом можности ну, так сказать, бы, ну, использовались активно. Может это, конечно, только в тех телах и оболочках, как бы, может быть. Хотя я думаю, тут по принципу подобий, что, ну, на тех уровнях, то и на этом возможно. Тогда получается, материализаторы пищи не нужны, получается. Опять же. Но, не знаю, тут надо исследовать, короче. Но стартовать с чего-то надо, грубо говоря. Это, это как бы крепкий фундамент. И здравое здание перед эмиков. Это еще, получается, они не то, что не нужны, просто сама вот эта еда, да. Но ну, материализатор, он же не только еду. А же там, если брать звездную дорожки то они же показали, что он будет и тарелки, и там все эти приборы. Это же просто, грубо говоря, вот эта который который просто фиксирует на вот эту Он ее не рассеивает за область материализации, так называемая. Более завершенный вариант получается. И, грубо говоря, если вот э, так посмотреть, мы сами, ходячие, вот эти вот материализаторы еды и прочего, и прочего всего, и одежды и так далее, ну, то вот Олег на потоку показывает там картину, они ян находят, не там, дивахи и прочее, там, из энергии оболочек создается одежда, даже, допустим, пожелал, или из и там, она склеилась, срослась, сшилась, и это все не столь важно. Смысл в том, как вы себя видите. А сейчас просто идет отвлечение внимания от драу. И вот эта бытовуха это очень сильно угнетает в том плане, что тебе надо это, это, это просчитывать наперед, всю вот эту ерунгу, которая по сути должна само собой найти. И вот как показывает во многих фото И РМОшка в том числе, когда вы внимание свое убираете от чего-то, не поддерживаете, оно исчезает. И вот так вот эти все поселения могли еще с концами, были нет, уже вопрос. Те же там двуногие, были они не были. Если вы их не подпитываете, они уходят с нашего плана бытия. Те же там родственники, которые, по сути, свои пустые оболочки ходячие, виорогуты были. Без вашего внимания, их и, скажем так, от них смысла никакого нет. По сути своя, мы подпитываем тот мир, который вокруг нас. И получается, что внимание наше это основной источник. Всего. И вот мы стараемся на здравую русским перевести, но вот эти вот другие, кто рядом с нами, ну, они живые тоже, но отглубленные. Они просто по своей неосознанке делают противовес в сон. Их пользуют они не ощущают. Вот эта вот печальная. Ну, все равно нормально. Тут надо еще вспомнить о том, что, вот, собственно говоря, Трихлеба уже говорил по ведическим писаниям, да: Вот в противовеске сказать Тюняеву, который там говорит об этом: да, эфире. Вот, что там эфир, это кристаллическая такая решетка, да, вот, а по сути весь мир, он состоит из живатм, из живых атомарных частиц, мельче, мельчайших, э, так сказать, кирпичиков, да, нашего мироздания, вот. Но это ж не кирпичики, это на самом деле живая, вот изначально, да, к, э, слово э, ну, важное слово, да, какое, даже не то, что атомарное, там, мельчайшее, а именно, что живое. То есть, получается, весь наш мир, он, по сути, живой. Ну, так вот можно называть, да. И получается, что весь этот мир, нету ничего неживого, даже это, если какой-нибудь, там, предмет, якобы, там, ну, просто да, из твердого какого-то материала, там, железная болванка, да, кирпич какой-то, какое-то здание, там, сорушение, там, или вообще э, Матушка, земля, земля, да, или вот наши тела. Вот, это суть едино. Это скопище вот этих энергоинформационных, энергоинформационных мельчайших живых частиц. Вот. И весь смысл того, чтобы э, они собрались в какую-то. Общность, ну то есть мы вот своим вниманием э, приглашаем, э, как вот материализация происходит, да, мы своим вниманием, то есть э, даже не потоком энергии, а вот этим э, программированием определенным, да, вот, это немножко другое, ну давайте так скажем, да, своей энергией, своим потоком внимания, да, э, программируем, чтобы желающие, добровольно желающие принимать участие в этом проекте, вот они сформировались в виде, допустим, яблочка, да? или там в виде какого-нибудь устройства там для перемещения в пространстве, или, допустим, там в виде какого-то портала. Вот, вот надо вот это вот осознать и продвигать вот это, так сказать, в массы, что весь мир это выглядит вот так вот, то есть программирование, просто программирование, ну, язык программирования несколько специфический, условно говоря, сложный, да, точнее говоря, божественный. И вот научиться вот так вот предлагать, да, процесс этот материализации, предлагать желающим атомарным частицам, чтобы они преобразовались на какое-то время, да в какой-то там предмет, в какое-то тело, в какую-то оболочку. Вот. Но опять же, это получается как? Если вы договорились с определенной группой, большой группой, безусловно, ввиду того, что это мельчайшие существа, да, вот, в виде своего тела, чтобы они собрались, в виде вашего тела, значит, они должны отрабатывать, так сказать, ну, свою роль по полной программе, чтобы они это тело держали, структуры этого тела, да, если какая-то атомарная частица входит, то на замену, значит, должны другие, да? ну, тем более тело меняется, там оно условно говоря развивается, меняется с линейным временем и все такое прочее. Вот, собственно, вот это суть вот этого всего мира, суть вот этой материализации, программировании и договариваться с вот этими всеми мельчайшими, мельчайшими комплектующими этого мира. Вот, вот, вот такие вот пироги, да. Вот, по сути, вот, все такое таинство, да. Передаю микрофончик. Тут еще, если вспомнить, то, вот, Игорь тогда кусок выкладывал из этого сериала, там, Чехословакский, там с облаков, но ну, упавшего с неба на Там же вот этот материализатор, он, по сути, сначала пирожный, а потом просто чемоданы копировал. Ну, как костыльные вот это, материализации из пространства копии делать. Даже не то, что копию то а дубль в таком ключе, чтобы безупречное было. Это еще вот отличает от копирования, что нет погрешности никакого вот искажения. Вот этот все момент. Так что, думаю, уца. то, что все на виду и так понятно. Просто бы того, вот если брать на базе полетия вселетия, вот это вечнолетие сделать, то у нас уже на, как бы, наполовину точно отпает, точнее не больше. А там уже вот это торгашество исчезнет. Я вот предлагаю всем, кто вот стоит в этих сетевых пирамидах которые организованы между собой, то есть и будут слушать наше общение, вы между собой безденежное общество организуете. Вот хотя бы в своей пирамиде вот маркетинга, вот рынок так называемый. Вот у себя и посмотрите, что будет у вас. А потом может для, дальше расширяться будете по безденежным отношениям. Ну, в том числе и такой момент. Хотя там, не знаю, в зависимости от того, кто там находится. Ну, в телах оболочки а было бы интересно. Вот, и в то же время это по поводу этого минорного моего настроения, так сказать, в пику этому настроения, напротив, напротив, вот это вот сообщение, да, я все воспринимаю, что вы там пишете, говорите, да, хоть вы, хоть из интернета, да, все воспринимаю и пытаюсь это увидеть положительную, да, светлую, скажем так, сторону, любого сообщения, любого ролика. Вот, Антоха, ты говорил за этих самых, да, что вот эти звуки определенные, да. Вот, об этом вот много раз это говорилось. Вот Сейчас я к чему это подведу, да. Что получается, вот эти, условно говоря, мрачные силы, вот эти, так сказать, наши враги, а точнее говоря, даже не враги, это, ну, я к тому попозже подведу, да, бессильны уже. И уже для того, чтобы испортить это пагадье. Вот этих вот глобального этого управления, глобального оболванивания, одурачивания народа, населения, чтобы они воплощали это, да, вот эти бред этот, да, зиму и прочую гадость, не хватает. Используются для этих целей вот эти авроры, вот эти Зевсы, ну или как их называть, ну я привык вот этим названием, это еще э, с этого шурки, да, с этого сайта «Все кругом вранье», это много лет назад, да, когда я его изучал, вот. Понимаешь, вот это вот, что получается? И тоже, что мы это многократно замечали, да, вот когда неожиданно вдруг, вот вонь какая-то идет, да, вот какая-то вонь идет, это, возможно, какие-то э, слои, э, бы, бы, бытия разные там уровни, да, соприкасаются. Но я полагаю, что особенно вот когда вот такую вот, да, э, занавеску такую, сплошной такой покров, непонятно чего. Не бывает таких ни облаков, ничего. Я вот в детстве пытаюсь вспомнить, а в детстве ничего такого не было похожего. Вот эти непроглядные слои непонятно чего материала это появилось, вот они, крайние годы, да, так называемые. До этого не было такого. До этого были разные там облака, разные там слоистость и все такое прочее. Но не было такого сплошного, ну как валенок просто буквально тебе на, на голову нахлобучили. Вот. Вообще непроглядное. Вот. И оттуда какие-то звуки непонятные идут, да. Вонь какая-то идет. Бывают запахи парфюмерные, а бывает вонь такая, что, э, ну, я обычно, э, обычно это называю, эти самые, да, когда вот пытаются сжечь какое-то тряпье. Вот. И, э, помните этот э, мультик был, да? Э, тебя чем побрызгать, Мокрой псиной или э, выгребной ямой? Духи у этих было. Э, существ этих, да. Вот. А вот такой вот э, запах такой, да, Вонище просто неописуемое, ну какое-то адское, да, непонятно что. Оно вроде бы и горелое, оно вроде бы э, протухшее, оно, ну в общем весь комплекс вот этого, откуда оно может быть? Целенаправленно воплощается это вот такими вот локальными уже установками, потому что они не могут это э, уже э, запустить, реализовывать посредством глобального управления. Поэтому приходится конкретно по нам еще ударять, с помощью вот таких вот локальных установок, да, аппаратные какие-то средства задействовать. А чтобы обычные обыватели, да, не видели этого всего дела, ну, представьте себе, да, вот будет лететь вот это э, открыто, да, без, э, ма ма ма без макияжа, да. Будет лететь Аврора или Зевс, вот это вот двухкилометровое вот это дурище какая-то, да, представляете, вот что будет со среднестатистическим обывателем, вот будет лететь на супермаркетом, вот эта хрень зависит, и будет вот это вот пшикать какой-то хренью, чтобы это воняло, представляете, что будет с людьми, это там любим будет просто отдыхать, вот поэтому они вот это вот дело это маскируют, да, вот, но не получается, потому что, Видите, какая вот хренотень да, и там специальную операцию они затевают, и вот это все это дело, но, но самых продвинутых, те, которые, ну, я не говорю, что мы уже супер, да, но мы приближаемся, по крайней мере, к яснопониманию, к яснознанию, то есть какой-то осознанности, ну, скажем так, критической, вот, пройдя какую-то определенную отметку, мы просто сможем уже вот так вот на раз-два делать то, что они уже просто не могут нам противостоять. Вот, поэтому давайте все-таки, ну как, не то чтобы возрадуемся, да, давайте все-таки будем, ну как-то без паники, без этого самого уныния взирать на то, что, представляете, какие ресурсы они задействуют, да чтобы вот несколько этих самых проснувшихся, ну, относительно проснувшихся, опять же, если мы должным образом проснулись, так, пу э, какие проблемы, да, и все, они там все утухли. Вот. А так мы пока еще, пока еще вот на грани вот этого более-менее реального просыпания, но, опять же, видите, успехи. Но, опять же, э, вот поймите еще такую вещь, да, я вот на крайнем стриве тоже некое такое уныние было, да, вот, типа того, что, а да вот что ж Вышние силы не делают, да дело, опять же, мы и есть вот эти вот вышние силы, но беда вот в том, что, понимаете, этот самый, да, опять же, что это первый кон мироздания, есть много тех, которые такие же, как и мы, вот, только более спящие души, я не говорю про деградантов сейчас, я имею в виду те, которые глубоко спящие эти души, да, мы не имеем права нарушить их волю, скажем так, да, даже не проснувшуюся волю. Вот. И идет вот это, вот, понимаете, беда нету никакого врага, есть просто идет искажение. Ну, понимаете, как вот условно говоря, да, вот, э, ну кто спал, допустим, в большой там палатке, да, э, где-нибудь на летних сборах каких-то, да, или на зимних сборах, ну, <coughs> в казарме там, допустим, ну где-то скопище э, грязных немытых таких тел большое количество, да, вот ну, вспоминайте эту казарму там или какую-то эту скам, э, сколько, особенно если еще бухие. Какая вонища, какое искажение идет. Сколько пердят, сколько рыгают, сколько э, храпят. Вот. Но это же просто... Ну, вот это оно и есть, понимаете? Вот это вот, к сожалению, наш вот этот план бытия, в моем понимании. Потому что если это кем-то реально управляется, и мы здесь ноль без палочки, я в таком мире не хочу жить. Поэтому я не верю. Я все-таки считаю, что это мы и есть, только мы недостаточно еще конфигурировались, собрались со своими всеми телами оболочками в разных вот этих частотных этих сдвигах, ну вот этих диапазонах, еще недостаточно собрались с разными там телами своими, да, вот. И поэтому идет вот этот расколбас такой, вот. А плюс, кроме нас вот нескольких, да, которые более-менее просыпаемся, есть еще большая масса, которая в это время пердят, рыгают, совокупляются, ну и, и прочее такое маразм это делает, из-за этого идет такое вонище, и такое вот, вот эти вибрации, которые мешают этому всему сосредоточению, понимаете? Ага, передай микрофончик. Тут еще по поводу этих установок, да, вот, ты назвал тут Аврорузерс, вот фильмы, они в каком-то он был они прокололись, назвали балл, как вот это с устрашением, как гроза такая. Тучи, аж как это, кипящие. Но ну, забавно было смотреть. Я такие облака видел, когда в Москве был проездом, там, в Подмосковье. Ну, прям буквально как будто из завода их это выдувают и гонят. Летели аж, не знаю, сколько там секунды метров Такие темные-черные тучи. Это 5 пять условных лет назад. Но смысл-то не в этом. Еще вот это то, что шермует, это закрывает вот эти установки, это и в этом показали в Диснейских ЧПД, где там профессор Нимбулс, у него там это, холодильная машина или какая-то там была, маскировалась облаками. Ну все в открытую дают, так через мультик, через фантастику, как обычно. Подумали, о, все, приехали. Еще что забавное, если большинство, критическое для них, большинство пробудится, никакого зачистки ничего не будет. Там они просто с нашего бытия, вот эти исказители, которые верховой, у ну, меня нескольких вариантов Их тут не должно быть. Это также, если брать, допустим, кто-то ходит и на себе не замещает клеща, да? А потом это, кто либо кто-то ему сказал, либо он сам начал умываться, или причелся смотрит, какая-то херня сидит. Ну, что ты у меня делаешь? Возьмет его нахер, с плоти выкинет. Ну, придавит или угрохает. И примерно такой эфир будет. А не то, что там их сразу всех закидает этими плещами и все вперед. Нет, наш план ощущается пустой так. Но в любом случае, скажем так, приходим к тому, что оздоровление или как не крутили бы вами жизненнососущие, сосать уже, как сосалки кончатся в таком ключе. Так что нагинать не надо такого все нормально, и воздралось будет. Ну, уже идет. Да, благодарю. Но я еще больше призываю к этому, да, попробовать вот так вот прочувствовать, что, э, как я когда-то еще говорил, да, немножко по-другому, э, скажем так, по другим немножко этим самым предпосылкам. Ну, по сути, врага нету, да. А существуют вот эти вот искажения, которые точно так же, да, как вот метрономы эти, да, вот они начинают синхронизироваться. Вот как вот просыпающиеся человеки между собой начинают взаимодействовать и тоже входить в некий такой резонанс, да. Точно так же образуются вот эти так называемые григоры эти, да, вот, это вот эти вот э, празношатающиеся, болтающиеся, вот эти вот искаженные, вот эти вот энергоинформационные эти сущности, ну там души, там э, люди, там э, деградировавшие человеки, э, не суть важно, они э, ввиду того, что по вибрациям начинают совпадать, э, совпадать, притягиваются друг к другу и усиливаются точно так же. Точно так же, понимаете, вот ситуация такая, они тоже усиливаются, и получается вот этот эгрегор, да, или эгрегор, там, не суть важно, тут я не знаю, как ударение правильно делать, все равно эта хрень не должна существовать, вот. И вот это вот взаимодействие, а дальше уже они уже подтягивают вот этих там биороботов, вот эту всю эту мототень, вот, по сути, э, по сути, опять же, но ну, рецепт на самом деле прост, вот, рецепт на самом деле прост, как это вот доказать вот, э, другим каким-то более-менее этим самым, увлечь за собой, что э, весь смысл в именно вот этом, вот, э, не бодаться с кем-то, да, а самому просветляться знанием, да, э, именно знанием настоящим, да, искать именно то, что э, реально работает, реально помогает, реально выявляет вот эту структуру этого мира, вот, помогать другим, и это вот, э, очень здорово взаимодействует. Очень здорово взаимодействует. Очень здорово. Я, во всяком случае, вижу только вот это вот. Э, вот это только путь. Другого пути... Э, ну как, другого пути нету. Э, Но ну, опять, же, опять же, ситуация какая. Э, полностью уходить в энергоинформационное пространство, да, условно говоря, в эти тонкие планы нельзя, потому что нужно все-таки заземляться. Мы многоуровневые существа, поэтому в Яве тоже нужно. И как бы это ни было прискорбно, вот эти понятия, к сожалению, деньги, Вот пока, э, пока вот это в основной массе народа населения, вот эта идея, это сидит, что надо что-то зарабатывать, э, что обязательно цветная резаная бумага, иначе мы сдохнем. Вот. И вот это вот э, дивный новый мир, где не будет денег э, бумажных, а будут какие-то электронные, блин, вот это пугает. Меня это, ну, просто вымораживает это все это дело. Думаю, елы-палы, у вас голая задница, бумажных денег не, не хватает постоянно, да? Вот, а вы боитесь того, что их отменят и перейдут на электронную ту самую? И что, электрона у вас не будет хватать или еще чего? Вот, беда ж вот, что вот здесь вот не хватает в башке, да? заклепки не хватает в башке, да, и дырка вот эта свистит, вот абсолютного большинства, вот. Это вдута вот эта хренотень, да, насчет этих денег, насчет того, что это будет отменяться, это неизбежный процесс, неизбежный процесс, иначе этот мир просто-напросто, он накроется медным тазом. Нужно переходить на нормально это, ну, Мир уничтожали, плющили, он исказился до безобразия. Настало время этому миру начать опять жить, расцветать. Иначе он просто схлопнется. Это естественные процессы. А развиваться, э, расти, это невозможно, если будет опять, даже вот эта уважаемая Пелехова говорит, что вот поначалу до да них нахрен не нужны эти деньги. Просто нужен обыкновенный учет. Ну, элементарнейший учет, коими должен заниматься вот этот так называемый искусственный интеллект. Просто нужно учитывать. вот Почему? Ну, потому что абсолютное большинство народа населения, ну, оно же будет жрать три горла. Ну, это жалко будет, что э, многие тысячи просто обожрутся, э, распивая дорогие коньяки ведрами. Ну, просто сгорят. Некоторые до да, тысячи, множить многие тысячи, сгорят от наркоты. Вот. если им будет доступ к этим самым, да, к медицинским препаратам, ну, условно говоря, к чистым э, этим самым наркотикам, да, ну, не то, что там на улицах продается какая-то смесь, бурда какая-то, да, а вот такой там морфий чистый там или эти самые, ну, не суть важно. Ну, просто-напросто, блин, подохнут, да. И вот это вот то, что вот эти мы, они же высшие силы, да, из-за вот этого вот гуманности это тянем вот эту вот резину, чтобы это вот это не перейти на это все это дело, да. Жалея несколько десятков, сотен, ну хрен его знает сколько этих самых, да, которые не смогут удержаться от того, чтобы не сдохнуть каждый день, жрать, допустим, отвратительное, несъедобное, ну допустим, каких-то моллюсков, да, жрать ведрами или там эту икру там черную или красную, да, ну сдохнуть от того, что удавиться, жрать каждый день ведро, в конце концов лопнуть от этого самого. Большинство-то на самом деле людей эти моллюски никогда есть не будут, потому что это, это еда не для человека. вот. Очень большой процент и э, эту самую икру есть не будет, потому что на самом деле икра невкусная. Ну, ну это просто невкусно, это привнесено вот это, что икра, это вот признак э, достатка. Вот внесено это было. Это ж телевидение, ну к сожалению телевидение какое? Советское. Вот. И Голливуд этот, Голливуд и Мосфильм еще, кинофильмы. Вот. Под это дело все это дело запихивали. Программировали, программировали, медленно, капля за каплей вбивали. да. Это все программы. Создание Советского Союза, потом развал, потом новое создание. Все это программировано. да, да. Я просто, Алексей, тут дополню, извините, что прерываю. Но такой момент, да, как раз вот по поводу вот этого посыла через это телевидение в основе сваля, плюс радио, и там получается трупятина разного вида там, от морской живности до летающей живности. Получается, у тебя мешок с трупом. Потом ты закидываешься от травы. Алкоголем, да, получается, идет закисление, идет гниение начинается. А чтобы утилизировать эту гниль, надо кого? Червячков всяких подсадить, еще там, вон, глисты пошли. И получается удивление, вот у меня потом там это, это, это, это, потом вот это кандида подселилось, как хорошо тут у вас. И пошло, поехал. Дышираки начались, и так далее и получается самоубийство такое пропагандировалось, и не, не, ну, у кого с головы не особо либо затуманено, то получается самоуничтожение. И что хороший момент в фильме наша Чеп сказано, было как раз те, кто вот это употребляет, вот это самоубийцы просто ну, длительного определенного процесса. Так что тут надо осмыслять, что вы в себя закидываете, и, скажем так, сказать, ну вообще, об этом случае думать, не отходя. Да, Антоха, благодарю. Извините, опять же, начал этот самый, да, потому что важное, но ну, опять же, засел на поток, вот, и поэтому надо это все дело озвучить. Благодарю за то, что подтолкнули, да, в струю, да. Хотел на бережку отсидеться, не получается, блин. Да уж простите за то, что этот самый, да. Вот понимаете, опять же, что вот Виктор Иваненко, да, вот вроде бы какой-то там пенсионер, там, трали-вали. Ну вот он же бьет в истину, понимаете. Ведь дело в том, что, да даже этот, да, Валерон Балерон, над которым я стебусь, да, вот. Ну дело в том, что, понимаете, большинство фильмов, они с матричного производства. Ну как они говорят, да. То есть на самом деле никакие режиссеры, да, живые, да, люди не снимали их. Нет, это было именно сфабриковано э, ну, вот этой вот структурой, которая образовалась да, в противовес э, развитию, самосовершенствованию. Из-за вот этого, ну опять не будем учитывать, когда это началось. Изначально это было или это было вторжение в наше сознание, что мы это отключились, начали болеть, э, некоторые начали тупеть. Э, это мы будем просто спорить. да. Э, берем факт этот, да? Что фильмы, дело в том, что рисовала эта матрица, да. Взять хотя бы вот эти черно-белые еще, ну условно говоря, времена этого, э, как его там, ну комики разные, э, не улыбающийся комик, как он там назывался. Чаплина мешено. Ну чап? времена Чаплина и даже чуть раньше э, подзапамятовал, как он там называется, да. Он трюки вообще там невероятные такие выполнял. Ну это помните, он едет на поезде на этом, да и. Выхватывает э, эту... а, вот выхватывает эту шпалу и куда-то ее кидает. Ну, понимаете, это же невозможно, в принципе, сделать. В физическом мире это сделать невозможно. Вы, ну, вытащить шпалу, закинуть ее, ну, шпала, она весит прилично, да, прилично. Не каждый человек ее поднимет, даже деревянную э, шпалу, да, вот такие вот пироги. Так вот, этот самый, да, это доказано уже этим уважаемым Виктором Ваненко, что большинство фильмов, особенно ну, те, которые, условно говоря, старые. Но опять же, время выхода, понимаете, вот когда смотришь фильмы, есть там 40-50-х годов, но они сняты настолько изумительно, настолько качественно, и, и, и как это можно сороковых годов сейчас показывать в Full HD, а там еще можно разрешение еще выше делать. Там 4К и 8К можно. Это на... как это может быть? Что за пленка тогда была? Ну пленка была 50 сантиметровая, вот такая широкая. Но тем не менее, понимаете, Full HD невозможно сделать. Или там 8К. Вот. Ага, да. Это получается, ну, все вот эти моменты, которые ты олег, вот то, что они берут, вот сейчас эти же в открытую программу для приложений для этих смартфонов, любое лицо, любое состояние можно закинуть, любую роль дать, он там будет живой, двигаться и проще. Это также любого, так называемого актера, в любом состоянии, условно, дряхлости, можно сделать, можно тоже качество это все туда-сюда кидать это без разницы и вот эти даты выхода это все под вопросом ставится потому что это все разово скинуто и в разном качестве а потом взяли вот мне предлагают порой контакт хотите улучшить качество ну, вот таком то Я думаю, по сути своя вот эти здоровые форматы они просто для тупления системы нужны вот компа и прочего а так они нахер не нужны просто главное там битрейт увидел, чтобы не было вот этих слишком пикселей, а остальное это разрешение на ролик то не играет, у тебя картинка увеличится в любой момент, если нормальный bitrate потока, то есть то ширина потока хорошая, там уровень условность это не играет вот, это. Это вот так вот получается и все всегда на виду получается опять же мало кто обращает внимание на это Вот, и этот самый, да, вот, качество картинки, условно говоря, размер. Называется, у нас же принято называть как? Разрешение. А кто дает это разрешение? Вот. и сейчас хочу еще напомнить, да, вот это вот, да, еще давно мне Володя говорил, этот друг, да, давнишний мой, о том, что то ли будучи в Германии, когда он был там на заработках, то ли еще какой-то момент, да, он отследил такую вещь. Было одно время поветрие такое. Делать фильмы э, в реальном времени, зритель влияет на события, которые происходят в этом фильме. Вот я тогда еще, когда он эту тему завел, а это мы с ним разговаривали еще, э, то, наверное, э, где-то там в э, 80-х годах. Ну да, во времена перестройки, что-то типа этого, да, вот эту, мы озвучивали эту тему, он то ли прочитал это где-то, то ли как-то с этим столкнулся, вот. И я встал, впал просто в ступор такой, где, какие эти самые мощности такие существуют, да, на которых можно это делать. А это он зачитывал, по-моему, заметку он зачитывал, вроде даже мне когда-то показывал, не суть важно. это было давно, году 80, там, в начале 80-х или что-то типа этого где-то в каком-то немецком городе проводился такой, ну, якобы эксперимент. Вот. Э -э на весь город э было вот это, э -э как бы это назвать, да, локальная эта сеть, ну, не сеть это было, да, Тел телевизионная, местная, короче, телестудия, вот, которая транслировала, да, для всего города, или там поселка, э -э ну, какой-то фильм или какой-то сериал, и в зависимости от реакции зрителей предлагалось, да, какие эти самые, будут актеры диалоги вести, да, куда будет двигаться сюжет. Вот я впал в ступор, я не понимал, как это можно реализовать, как это можно реализовать. А теперь, теперь вот, когда вот по прошествии времени, да, вот ну, фильм «Матрица» там вышла, да, вот мы вот сейчас на эту тему вот говорим, это получается просто открытым текстом, так сказать, было сказано о том, что мир вот так вот на самом деле формируется. По нашим заявкам, больше того. И вот есть вот, понимаете, я на шоу уповаю, да, что есть кто-то, кроме нас, ну, скажем так, больше проснувшийся, вот. И я надеюсь, что все-таки, может быть, какая-то помощь будет, да, ну, те, которые реально проснувшиеся, ну, не боги там их будем называть, да, те, которые больше проснулись, вот, ну, которых на самом деле мало. И мы им нужны в качестве, ну, как бы подручных, что ли, как бы помощников, да в качестве они что же надежда какая-то да что вот проснется какая то часть народа населения да, которая с помощью которых они как бы ну не то чтобы с помощью рук да ну, просто энергоканал этот усилится и тогда эти будут воплощаться это ж нам не просто так вот определенные эти самые да вот эти вот верящие в инопланетян ой тарелка пролетела это как вот Рахманторер говорил и я уверен практически это проявление наших тел и оболочек ну не только конкретно моя там или Антохи там, или э, Михаил Михайлович или другого Миша там или Игоря там Светланы э, не суть важно это кого это может быть другие просто люди спящиеся и спящие ну во всех смыслах этого слова да и вот они в своих сновидениях выходят и начинают действовать во этих своих телах и оболочках которые многомерны и в наш мир вот это порой проникает вот эти вот вещи да вот. возможно, даже в качестве вот этих, э, э, ну, перехват управления идет, и кто-то, вот, допустим, эти Авроры, эти Зевсы, это тоже как часть тела и оболочки какой-то многомерной, э, под контролем неких спецслужб, и вот они вот эти вот бяки делают. Это же возможно, возможно и так. Но опять же, я к чему это все веду, что э, мир управляем, и нам нужно э, все-таки перейти на вот это вот понятие, что управлять это нами. И, собственно говоря, ну, врага как такового нету. Враг это неграмотность, наша недостаточная осознанность, наше ну, вот множественное вот это вот просто эти э, вибрации вот эти, да, разбросаны. Вот, паразитарное вот это искажение, излучение, вот это все это дело, вот это как раз и есть. Вот этот наш враг, условно говоря. Вот почему? А потому что получается, видите, ввиду того, что мы это все пытаемся, да, э, в кучку как-то все это дело собрать. И получается, что мы вот своими, своим этим вниманием придаем им некую форму. Вот понимаете, вот задумайтесь еще на эту тему. Это сейчас и к вам, вот, друзья мои, подруги обращаюсь, да и к тем, которые будет это смотреть. Мы своим вниманием вот эту форму собираем. То есть получается какой-то конкретный враг, конкретный враг, то есть с каким-то именем, фамилией, отчеством, да, или там с позывным каком-то, или с кличкой поганой, понимаете, и придаем ему определенные полномочия, называем его там эгрегором, демоном, бесом, а на самом деле это сгусток разбросанных, разорванных энергий, бессмысленных, а мы их раз вот и слепили в какую-то хрень. Да-да, передаем микрофончик. Lifetime. И возможно, возможно это даже для удобства, чтобы с этим, так сказать, искажением разобраться, перетрудить это искажение на пользу и во благо. То бишь верну вот это то, что получилось, как в той песне: "Я тебя слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила". Ну, имеется в виду, как это преобразовало в нужное в то, что должно было быть изначально, а не искажение. Ну, примерно вот так вот. Надеюсь, дошел вопрос. Передай микрофон. Да, благодарю, Миша, да, благодарю. Это вот сродни тому, что когда э, такая уборка делается, да, на отъебись, извините за выражение, да, когда вот мусор под коврик загоняется, да, или куда-то там, ну, раз, и вот заретушировали. Нет, так нельзя. Нужно все-таки этот самый, да, э, не убивать врага, э, как такового, да, потому что враг – это незнание, это безграмотность, это некультурность, это... Э, ну вот это вот вибрации на не то чтобы пониженных частотах, а бессмысленные такие вибрации, понимаете, когда просто колбасит кого-то, да, вот это вот сродни этому, да, да, Миша? Это вот, вот враг безграмотность, это вот кто помнит передачи «Городок» был такой это, номер у них. А, товарищи-крестьяне, кто здесь безграмотный? Ну, все безграмотные. Ай-яй-яй, товарищи-крестьяне, как -то нехорошо. И взяли всех и расстреляли нахрен, потому что, типа, борьба с безграмотностью. Вот. <с <finish language> <friendly people's language> это так, это дурь небольшая, но так, чисто для образа. Все, благодарю. Поэтому, да, благодарю. Поэтому я сейчас этот самый, да еще пару слов и буду закругляться. Вот, а то что-то слишком перехватил микрофон. Вот, поэтому... Нужно все-таки э, то, что к нас подталкивает, так сказать, враг этот, да, вот, э, атомизация общества. Вот нужно как раз вот эти все вещи не э, воплощать, не собирать их в какие-то сгустки, да, не придавать им форму каких-то там объектов или чего более там субъектов каких-то, да, в виде каких-то демонов и прочего. Это просто э, грязный сгусток разных типов энергии, которые... Если бы мы не скомпоновали, оно бы не объединилось ни в какую кучу, никак не объединилось, потому что слишком это все противоречиво, и борьба вот эта внутренняя, эту структуру бы просто разорвала. А мы вот объединяем, да, поэтому вот я предлагаю все это до этого самого, до изучать именно, изучать до именно до атомарной структуры. Вот, буквально до каждой э, живой атомарной частицы, потому что это весь этот сгусток, все равно он состоит из живых атомарных частиц. И вот нужно такое воздействие оказать, да, чтобы эти э, атомарные эти частицы, вот эти живатмы, чтобы они осознались в каком плане, что, ну ну типа того, что на свободу чистой совестью. И чтобы эти структуры, э, вот просто, э, ну, как бы, ну, разложить их. На мельчайшие составляющие, все, Фу. и все, и нету. Вот понимаете, вот как нам в сказках показывают, или в хороших таких интересных мультиках, фильмах, да, когда раз, кто-то отдохнул, а это все вот просто разлетелось в никуда, в ничто. Вот видите, какие подсказки. Да, благодарю, передаю микрофон, и я потихонечку потом откланяюсь. Получается, на первооснову, из которой все состоит, чтобы ушло, и, как Николай говорил, вот на это. Раскрутка до нуля, это вот раз до первичного состояния получается, когда искажение не было, точка отсчета контроля определенная в каком-то смысле, чтобы отравление вот этого не было. Но опять же тоже правильно внимание им не уделять, плюс еще, скажем так, можно даже перепрограммировать, постараться на это делать. А то, получается, это Анатолий, я уже смотрю, что это нежелание, потому что он все зацикливался на этом всем бардаке, на этих ширмах, которые громотводами являются, а, опять же, намеренно поставлены для громотвода, чтобы от здравого основания уводить. Даже с этим роликом, с технологиями, так даже не особо здраво получилось. Я ушел вот так ради того, чтобы вот уважить да, вклады в общее оздоровление его духов. А также хочу сказать, но ну, нельзя зацикливаться на невидении полном. Надо дальше идти и распознавать полностью. Вот, и я шаги свои определенные сделал и иду дальше. У нас же безграничными вот этот путь. Так что мы идем по пути света дорогами. И чем она примет, тем нравие получается. Так что очень. Вот, моменты понимаю что действительно есть такие моменты когда ты сам себя загоняешь а это делать не нужно вот поэтому да надо все переосмыслять периодически и уже с другой стороны видимость да, подходить более здраво всем вот так благодарюн да, сейчас еще вставочку небольшую да. мы же опять же тут далеко не так сказать не первооткрыватели это что-то николай Викторович Левашов, о чем он говорил первичная материя это, собственно, по сути, это то, что вот сейчас вот я говорил на эту тему, да, понимаете? То есть разобрать, размотать полностью до первичного этого состояния, до этого, как, ну, как нам говорили, жизнь зародилась, первичный бульон вдруг там забродил и все такое прочее. Вот, до первичного состояния. А в том плане, что не отдавать энергию, это каким образом, да, ну, вот как это вот правильно так вот попытаться это понять, это все это дело, не отдавать энергию цельному, вот этому, якобы существу придуманному, а зреть, так сказать, в корень и понимать, что вот эта вот форма какая-то, на самом деле, да, бес, там демон или какие-то воплощенные, воплощенные человекоподобные, нет, зрить именно в корень и понимать, что они на, на самом деле вот состоят из этого первичного такого бульончика, супчика, да, и на самом деле это смешно выглядит, вот, фу, и оно все это распалось, потому что мы, э, как бы это, привнесенные этой верой, что они существуют там во и все такое прочее, как раз вот их и воплощаем, что они удерживают какую-то форму и даже пытаются там вредить. А почему? А дело в том, что облекли, обрекли какую-то форму, да. А эта же форма она не вырабатывает энергию. А она хочет, любая система, любая система хочет жить. Раз ее кто-то собрал в кучку, как этот колобок слепили, да, из того, что было, и запустили, и он покатился там, да, ну вот. А любая система, которая уже собралась, да, э, не а самостоятельно, не родилась, а ту, которую собрали, вот она хочет жить. Ну, по-любому точно так же, пародирует даже живую систему. Живая система, она живет, она развивается, она самосовершенствуется, ну вот, привлекая себе помощники, вот эти живатмы, а паразитарная, которую слепил кто-то, она существует за счет только внешнего притока энергии. Потому что ее не будет подкармливать эти самые, Да, она не развивается. Она деградирует, поэтому паразитирует. И вот достаточно того, чтобы не, ну как, не то, чтобы не верить какие-то эти самые, нельзя человека уговорить, что нельзя верить там в инопланетян, там в этих самых, даже бесов, демонов. Ну, просто уговорить нельзя. Можно только ну, подсказывать, помогать, чтобы этот человек какой-то момент времени так глянул, просветил своим, так сказать, этим самым, да, внутренним взором, и увидел, что елы-палы, а этот-то, ну, как там говорится, да, а этот король-то голый, вот. Или это вообще вот состоит просто пшик какой-то, газовая какая-то туманность, а на самом деле под этим ничего нету. Вот это именно просветление знания, э, ну, это все, что вот, э, ну, все, что вот мы можем сделать, да, именно вот это вот, расти, понимать, видеть это все, это дело, и помогать, подсвечивая другим. Благодарю. Тут еще, Олег, знаешь, какой момент по поводу разного бесовья, да, воплотения, ну, кому там, что кажется, бесы, черти, вопрос. Это, опять же, насколько они такие, какими их наделяют, вниманием, направляют, роли навязывают. И опять же, внешний образ это не говорит о содержании. Тут тоже много моментов получается. И что под подтверждение, ну, а Аримашка, те же фильмы, когда, допустим, там какой-то вам рогатый, может быть добрым помогать и прочее. Или там наоборот какой-то там, не знаю, какой красавица, прочее, там якобы ангелог, это быть каким-то мудаком полным. Вот опять же, вот многие вот на этих шаблонах искусственно насажены делают какие-то, ну, скажем, мусорные выводы, и поэтому что тоже тебя еще а по сути, этих то, что брать, допустим, ведах, да, там, сколько подобных человеку, захрена и боли. А получается большинство ограничены шаблоном и шаблоном вот этим григориально церковным СМИ, и получается вот из-за этого еще идет искажение захрена и боли пока что. Так что тоже есть к чему вас мыслить. А по поводу вот этого программирования мира, я вот когда смотрел фильм ⁇ игра эндер там как раз показали, что вот игра, он вот ему делает сопоставление с ним, куда он хочет, она так и свивается. Сюжет тоже как раз поэтому. Ну там показали хорошо, что как можно манипулировать сознанием, привести к чему это может, уничтожение уничтожению. Ну, показали, как используют большинство, большая часть, скажем чтобы они уничтожали сами себя. В таком ключе даже. Ну, то вот так вот. Да, благодарю. Ну, еще пару слов это самое. Благодарю, Антоха. Э, опять же, знаете, что есть такое же это самое. Лекарства лечат те, в которые человек верит. Вот. Потом что еще, да? И опять же, проблемы пролетают э, оттуда, откуда ты уже это знаешь, эту тему, да? Ну, допустим, какая ситуация? Э, если человек неверующий, вот ему вот эти козни все этих самых, да, там, э, ну, хоть ведьм, хоть каких-то этих самых, абсолютно по барабану, потому что человек в этот мир не погружен, он этого не видит, он этого не чувствует, и его вот эти все порождения э, чего-то там, даже этого самого, они его не колышут абсолютно, вот. На, э, человек, когда начинает когда погружаться, да, вот как раз вопрос был на, э, на стриме, да, по поводу этого, вот если ты там выйдешь на определенный уровень осознанности, то все, мир, дружба, жвачка, тебе вообще ничего не будет колыхать, да вот в том-то и дело, что этот самый будет колыхать и будет колыхать другие какие-то эти самые, так сказать, проблемы, которые опять же э, мы сами себе надумываем, сами себе надумываем, вот, но опять же, это неизбежно, потому что это идет процесс развития самосовершенствование, это неизбежно, потому что э, непознанное, к сожалению, э, ну, оно ну, на определенном уровне пугает, а пугаться этого не нужно, но тем не менее оно остается непознанным, поэтому э, привлекает особо внимание и э, ну, тратится энергия на познание вот этого нового. И это вот, видите, в некоторых этих самых аспектах получается вроде бы как некая даже борьба. Вот, потому что много сил посвящаешь изучению, и э, тратится эта энергия. Вот, так что, э, ну, такого пинцетного всего не получается. Никому не могу обещать, что вот, сразу так вот раз, вот, на столько там процентов просветишься, опа, и все, и уже тебя никто не будет ни кусать, ни за попу, ни за эти самые. Да? Но ну, вот как говорится, наш этот мир майи, вот, это мир... Э, ну, сами знаете, да, типа страдания и всего прочего, вот, но достаточно, я так полагаю, все-таки, достаточно все-таки выйти на уровень осознания, ну, вот как, допустим, Трехлебов, да, вот он же когда бодался и э, с этими вышними силами, да, добрался до самого этого вишного или там крышня, вот, ну, который лежит, это... Э, Сверху этой ткани этого мироздания, в этом цветке лотоса, ему там пятки щекочат, балдахином мотыляют, траливали, Вот он же с ним пообщался. Вот. Тот просто кайфует лежит, потому что он это все превзошел. Ну, как этот конь, который, идущий к реке, да, вот, при, как там это говорится, да, присытился или как-то это сам Ну, в общем, все конкретно осознал. Вот. Ну, как вот в свое время говорил Сергей Данилов, да, обхохочетесь. В общем, нужно нам выходить как-то на этот уровень, да, на этот уровень, да. Ну, опять же, видите, мы же вот так вот двигаемся, нас тоже ж колеблю, да. Мы же не идем на гладкой прямой, а все-таки вот, э, так сказать, спирали видно двигаемся. Поэтому, э, как говорится, ничто человеческое нам не чуждо. Бывает такое настроение не очень, бывает это. Ну, в общем и целом, э, все прекрасно. Вот, поэтому, опять же, всем желаю всего самого максимально доброго. Вот, совершенствования, успешного развития, движения, да, э, такого неустанного, и в то же время так, чтобы это было удачно, легко, э, приносило приятные такие плоды, э, помогать, у, чтобы удачно получалось помогать другим, иначе без этого, ну, просто бессмысленно, да, ну, просто бессмысленно, опять же, те, которые дослу, заслуживают этой помощи, да, тем, которым можно, э, ну, достучаться легко, не так, чтобы в этот самый, надо обязательно в морду сначала кулаком заехать, а потом, ты меня понял, угу. ну вот, выплювши, выплюнувши зубы, да. ну это, это бесполезно, ничего хорошего не будет от этого. Вот, поэтому опять же, вот. а дальше это все, как говорится, цепная эта реакция, ну неправильно это, это как лавина все-таки пойдет, да. Вы маленький такой, опа, Э, здравую мысль кому-то э, зароните, да, и этот человек, елы-палы, блин, и как пройдет, пойдет у него этот процесс осознания, да, и как начнет он бегать, да, как тот щенок, да, обсыкая все на свете, да, и будет рассказывать всем, как он осознался, как он это все понял, да, и достучится он еще там к десятку каких-то, которые тоже начнут бегать, блин, да, это ж как начнется, вот. Это сейчас уже видно. Некоторые блогеры там начинают такие вещи говорить, да? ну, до которых мы там годами, десятилетиями буквально думали, как же это все это дело. Вот. А сейчас бегают некоторые такие щенки, которые интернет увидели позавчера. Да? Вот. Э, вчера только э, по подарили этот первый смартфон там, или ноутбук да, какой-то, и оно уже где-то там какого-то блогера прочитало. Такое откровение поперло. Да, это же будет этот самый, да. Вот, прекрасно все это будет, да. Прекрасно. Тренинги уже платные, ну да. Вот. вот как эти говорят. Я уже два часа не курю, когда мне можно устраивать тренинги, да. Вот. Но все это хорошо, да. Вот. Опять же, тем паче. Вот обратите внимание, как пропали куда-то некоторые блогеры, да, которые там были там супер пупер продвинутых, которых мы в свое время там год, два, три, четыре назад стебанулись про ним, прошлись, и они куда-то канули в лету, да, вот, ну, зато другие выплывают, вот, ну, в общем, все это хорошо, вот, давайте, друзья и подруги, всего вам доброго, вот, надеюсь, это все было полезно, вот, для нас, для всех, потому что мы только взаимно работаем, только взаимно, по-другому, как бы кто ни, как бы кто ни говорил, мы можем только... Э ну, поток, откровения эти, да, э, можно там в одиночку как-то этот самый, но по-нормальному, по-нормальному, -по да, получается. Это только взаимодействие, вот. Порой это даже э, без слова, это, э, энергетически это просто получается, да. И вот определенно эти самые. И причем это же получается как? Получается то, что в данный момент линейного времени нужно озвучить в энергоинформационное пространство, вот так у нас и получается. Да. Казалось бы, вроде бы, там, вот не хочу говорить о чем-то, раз оно получается говорить. Кто-то э, пас передал мечом, да, опа, опа, опа, и сыграли и в итоге, опа, э, все нормально. В общем, всем добра, тепла и света. Э, вот, свидимся, вот, перемагаем. Пока-пока. Добра, До связи. Благодарю пока пока всем благодарю соратники соратницы за вечерку за здравые мысли за интересные образы помните все в этом мире держится за счет вас ради вас и вами же поэтому верьте в свои силы и верьте в добро Давайте. пока пока